A CIDADE NO BRASIL дорогие мои девушки и женщины обычно вы смотрите это видео и так перед вами видео под названием любовный прогноз на авторских картах океан любви на июнь 2022 года В сегодняшнем видео будет информация для знака зодиака весы скорпион стрелец козерог водолей и рыбки так будем начинать На повестке момента весы и так что же будет и чего же не будет в ваших отношениях с вашим любимым ну сначала скажу на тему познакомиться лучше знакомиться первые 10 дней потому что тут такая интересная карта когда мужчина может разглядывает вас может быть думает подойти не подойти ну вот то есть надо дать шанс кому-то подойти к вам скажу так потому что вы отдельно он отдельно пора соединиться многие сейчас поймут о ком и о чем идет речь теперь скажу про тех кто давно в отношениях ну возможно первые первые две недели у вас будет ощущение что вас ваш мужчина лишний ваш партнер лишний раз вас изучает как-то так рассматривает со стороны может быть даже удивляется каким-то новым чертам которые вы ему показываете которые вы открываете при совместном проживании вообще хочу сказать что дорогие мои весы вот с 23 числа у вас начнется более лучшая ситуация более как бы везучая но там присоединяется такая карта интересная, красивая любовь, да? То есть не но, а плюс красивая любовь. То есть конец июня может дать вам такое ну, обалденно внутренне гармоничную любовь, внутренне радостную, даже кто-то может вам и позавидовать, собственно. То есть, кто глубоко в отношениях, если у вас какие-то, вы немножко цапались и как-то непонятно не было, в конце месяца обязательно вы помиритесь. И чего не будет? Эм, не будет того, что... Вам надо сильно подстраиваться под э, партнера. Будьте естественны. Вот какая есть, во всяком случае, вы узнаете, это хорошо или плохо, с этим согласен или не согласен ваш муж, или ваш гражданский муж, допустим, или ваш старый-старый любовник даже в таком смысле. И не будет больших разборок в этот месяц на тему... Распределение семейного бюджета на тему каких-то покупок. Возможно, не будет ваш мужчина вас упрекать, если вы лишний раз где-то зайдете и купите какое-то себе платье или красивые босоножки к лету, на летний сезон. Что я советую? Советую карта влюбленности. Ищите красоту в тех отношениях, которые вам дал Создатель. Радуйтесь им. Потому что карты все хорошие, симпатичные. Не насилуйте себя, не будьте фальшивой, будьте натуральной. Буду благодарна за лайки. наши скорпиончики скорпиошечки и так что же будет а чего не будет в ваших любовных отношениях в июне 2022 года и так конечно смотрите радостные настроение э, радостное вроде бы но тут такой момент стой вообще смотрите все красное то есть много эмоций много секса много близких тесных отношений влюблённости взрывов в в эмоциях и много радости но очень осторожно эм, потому что то 23 числа венера будет напротив и эти могут быть отношения такие вопреки или на зло какой-то ситуации но главное что вам будет хорошо карты говорят что достаточно будет радостно это первая часть Вторая часть месяца особенно кстати с 23 го отпустит там эта история с венерой будет очень хорошо и ангел видите крыло такое ангел будет защищать помогать вот и тут возможно вы будете делать подстройку или он будет под вас ваш партнер делать подстройку это хорошо а может быть, вы и сами захотите сделать построй подстройку чтобы было радостно еще больше всем чего не будет не будет каких-то сильных качаний, но будет все понятно и как на блюде все будет понятно и чего не будет, но не знаю, такая карта, конечно, что не будет. Не будет какой-то эстетики в отношениях, будет все понятно, доступно постельно и не гонитесь дорогие мои вот кстати во второй части месяца не гонитесь за какой-то большой э, платонической любовью ну сейчас период видать не такой для тех кто познакомился я сказала уже когда но тут два варианта или самое самое начало или самая посл или последняя неделя вот знакомиться все таки все таки да и что я советую? Влюбляйтесь, дорогие мои, особенно одинокие скорпионши. Идите и влюбляйтесь. Или сидите дома и влюбляйтесь. И влюбляйтесь надолго-надолго. И вообще, кто уже давно, больше двух лет в отношениях, это говорит, что отношения длительные и надолго. Буду благодарна за лайки и за комментарии под, за комментарии под видео. для наших уважаемых людей и женщины всех вообще всех людей знака стрелец и так что будет а чего не будет в ваших любовных отношениях смотрите если вы будете сильно ревновать в начале месяца то в конец месяца может вам какие-то разломы дать да? разломы и вы будете надеяться и как-то непонятно какую-то муть такую в общем-то дать в принципе да вот а вообще кто не познакомился я советую знакомиться но учтите что эм, вы можете познакомиться с человеком в за первые три дня июня с человеком, который, возможно, до конца как-то не доразорвал прошлые отношения. Вот тут такой момент есть. Что с этим делать не знаю. А кто в отношениях может, может вас посетить такая ситуация, что вдруг кто-то там третий есть, может кто-то хочет утянуть моего партнера, вот такая тут интересная часть. Но кто глубоко в отношениях, последнюю неделю, неделю месяца возьмет себя в руки и поймет, что эта ситуация у вас надолго, отношения надолго, надо секс, надо какую-то теплоту, надо близость еще ближе и еще ближе и еще ближе чего не будет не будет такой тихой грусти возможно будете высказывать что-то партнеру в лицо но ничего страшного иногда можно высказать и посмотреть на реакцию и чего не будет после вторая часть не дает такого лю-лю-лю-тю-тю-тю, такой супер-пупер гармонии, а монотонная натуральная совместная жизнь, я бы так сказала. И что еще вам посоветовать? Смотрите, как интересно, здесь треугольник, здесь треугольник. Ну, может быть, уделяйте своему партнеру больше внимания, чтобы не было у партнера желаний думать про какие-то третьи персоны. Вот такой прогноз. Буду благодарна за лайки и за комментарии под этим видео. Теперь на повестке момента наши козерогши. Ох, как интересно козерогши. Хочу сказать, что до 23 июня очень лояльно к вам идет Венера там наверху на небосводе скажем так поэтому поэтому до 23 числа дорогие мои козерогши кто одинокий идите пытайтесь рискуйте знакомьтесь вот так вот вот может быть что-то надо во внешности поменять что-то и тогда идти и знакомиться да? вот что-то такое что-то консервативное убрать а поярче что-то одеть поярче дорогая моя Итак, что будет? Будет ситуация, когда, возможно, вам надо будет подстройки какие-то делать, что-то меняться. И вообще, дорогие мои, и женатые, и неженатые, скр... козерогшие, извиняюсь, я даю вам совет, что-то поменяйте, хоть чуть-чуть. Если вы жена давно, купите новые яркие тапочки, допустим, но не цвета вашего демона, конечно же, а цвета вашего ангела, который у вас в карте рождения сидит ангел и вот цвет этой стихии даст вам подсказку что вас защищает вода или огонь или земля и тогда покупаем сами себе тапочки вот такого цвета это первая часть вторая часть месяца дает ощущение, ты нужна, ты нужна. Это хорошая нужность такую. Не в смысле, что на вас все ездят и на вас все держится, хотя я уверена, что на вас большая часть каких-то дел держится и разруливания, какие-то ситуации держится, но все равно вам будет что-то будет приятное, особенно последняя неделя вас порадует чем-то таким приятным со стороны партнера. Чего не будет. Ой. Если вы подцапались, то первые две недели человек может с трудом очень возвращаться, да, вот как будто хочет взять отпуск. Если вы познакомились и подцапались 3-4 дня ближайшие, то может даже не вернуться человек. Вот такая тут подсказка, да. Вот, и немножко, вот, э, ты нужна, ты нужна, какое-то чуть-чуть как дрожание будет последние две недели, в сомнении то есть это не дрожание это такое внутреннее сомнение я хочу объяснить вам почему сомнение потому что напротив вас идет все лето будет идти демон и он как будто вас бередит он у вас будет внутренне терзать а вы будете терзать и подкусывать своих близ живущих близлежащих партнеров и за лето вы их можете очень сильно даже раскачать и человек скажет как я с ней раньше жил, нафиг я с ней тут мучаюсь, да? То есть вот берегите семью, держите вот этого внутреннего чертика под присмотром. И, и я прошу вас, ищите радость в отношениях, ищите радость, особенно кто больше шести лет прожил совместной жизни. И надо еще учитывать сейчас ситуация такая, как бы напряженки такие летают в информационном поле Земли, и поэтому, дорогие мои, ну, радуйтесь, радуйтесь. Не знаю. Купите новую кружку себе, купите новую кружку своему мужу, если он захочет, наконец-то, если они с трещинками. Обязательно поменяйте парк кружек или парк блюдцев что-то порадуйте себя не, не грандиозно но что-то приятное которое каждый день вы вот выходите на кухню или вы выходите в гостиную и там может картину надо наконец-то поменять может быть или может уже занавесочку поменять вот такой совет вам буду благодарна за лайки и пишите комментарии под видео Въездки момента водолеи. Итак, хочу сказать, что до 23 числа может определенная такая напряженочка быть. Смотрите, колесо фортуны даже у нас тут выплыло. Поэтому, дорогие мои, водолеи. До 23 числа, может, напряженка, но после 23 числа бери рук быка за рога. Смотрите, вернется. Кто уходил к вам, вернется. но ну, в том числе, может, кто-то бывший всплыть как вариант. Может быть, вам это не очень хочется, но. Человек всплывет с позитивом, с какими-то хорошими намерениями. Тут вот есть такая подсказка. А первая часть месяца – ощущение, что ты нужна, ты важна. А, и тема познакомиться, конечно, все-таки советую вам знакомиться, если с нуля, после 20 числа все-таки. Да? Вот то, что здесь как-то может быть не очень конфронтационно если первую часть месяца вы пойдете знакомиться или вы познакомитесь человек потом какой то резко вдруг вас удивит чем то расстроит резко так будет какие то искры летать вот такая ситуация это будет чего не будет не будет какой то в первые две недели не будет очень большого фарта в любви фарта фортуны колесо фортуны у нас легло с этой стороны значит вот ну, Может быть, это говорит о том, что такие более запланированные, более кармические ситуации идут. первую часть, как я и сказала, сложная. Да? Вот. Это даже вот можно привязать, кстати, к ситуации в Украине. Вот Водолей, да, первая часть сложная, ну так, а вторая часть очень даже очень-очень такие победы. Хорошо. Вот. И особенно с 23 числа, вообще круто. И с 23 числа, если примерять тему любви, не ждите какой-то платонической любви. Это может быть подсказка. Не знакомьтесь с очень сильно старыми мужчинами. Если вы девушка, если вы парень больше 6 лет старше, не знакомьтесь с девушкой, с женщиной вот в этот период, где я сказала. И такие советы от Кассандры. Может... Первая часть дать и вообще этот месяц может дать ощущение, что ты одна любишь, но это не совсем так. Это э, враг пробует чем-то разбить, ну точно все как вот Россия с Украиной, да, то есть мы со стороны России сейчас карты смотрим, да. Враг Попробуют разорвать, вот видите, венок и красивая лента шелковая, да? Но она как подорвана, кто-то хочет разорвать, порвать, кто-то лезет. То есть наслаждайтесь своими личными отношениями, но лишнюю информацию не выдаем. Незнакомых людей в дом не приглашаем, особенно первая часть месяца. Ну не надо вам это, вот защищайте интересы, защищайте целостность своих границ. Даже тех, которые у вас новые появились. Защищайте. Буду благодарна за лайки. И теперь, теперь, дорогие мои, наши рыбки. Надеюсь, что все золотые рыбки. Да? То есть, что будет, что не будет. И как бы взгляд со стороны Кассандры. Отдельно такой совет. Значит, так. Первый даже до 20 числа. Сильные хорошие отношение. Ну, такие реальные, сильные, не такие фантазийные. Хотя, конечно, хочу сказать, что вторая часть рыбок, то есть это конец марта, ну, в смысле мартовские рыбки, ну, начиная с 6 числа и позже 7 -го. Там у вас, дорогие мои, находится Нептун. Нептун дает эффекты южика в тумане, в склонность залипать, заплывать в какие-то туманы, в туманность Андромеды, так сказать, то есть тут осторожно концентрируйте свои фантазии э, к своему партнеру. Может быть он не сможет выполнить ваши фантазии. Но вообще первая часть хорошая, вторая часть, особенно с 23, с 23 э, июня, могут быть конфликтные, ударные такие, резкие, как рваные ситуации. Э, и вас могут обвинить, ты сама меня не любишь, ты такая вот какая-то холодная стала или что... То есть, вот смотрите, женщина сидит у зеркала, на себя смотрит, любуется, а мужу не выделяет много времени. А муж пашет, может, и пашет, и ему чего-то стало не хватать. То есть упреки со стороны своего мужчины вы можете получить именно после 23 числа. А вот первые две недели это период для тех, кто хочет познакомиться. Но, дам подсказку, вы можете познакомиться с человеком, но который не захочет долго-долго как-то ухаживать, а захочет быстрее как-то войти с вами в более близкие отношения. И чего не будет, вот такой супер влюбленности, как, не знаю, там, у рабыни и зауры, которые скакали на конях, встречались, не встречались, такое было завуалированное, и не будет очень сильных скандалов. То есть, может, цапнет, упрекнет немножечко, но вы как-то на своей волне. Я надеюсь, что не будет вот сильных скандалов. И, и что я говорю? Я говорю, что какие-то судьбоносные помехи могут, конечно, произойти вот тут после 23 числа. То есть, если вам после 23 числа до конца июня ваш мужчина, ну, ваш партнер что-то вам не скажет, то может быть в первых числах следующих следующего месяца, июля, все-таки что-то всплывет на поверхность, да? Вот. Ну, в общем, это хорошая карта. Любовь, два сердечка переплетены, друг друга поддерживают. И как это жизнь, венок, жизнь, все продолжается. В общем-то, неплохо, дорогие мои рыбки. И вообще, я желаю в этом году вам очень хорошо отдохнуть. И так как выводный знак, но где-то отдохните, ну, недалеко от моря, может, реки, окунитесь, надо вам окунуться, такой обряд омовения. Вот, дорогие мои, были такие от меня прогнозы, буду благодарна за лайки и опять до встречи на моем канале.